Добрый день, здравствуйте! Мое имя Павел, отец мой Георгий. Я из рода Акишор. И сегодня, находясь в селе Парканы в этот прекрасный день, 1 мая 2022 года, я записываю видео для своего YouTube-канала и для своих других интернет-ресурсов, в котором опубликовываю договор о возмещении убытков. Преамбула. Настоящий договор не может оказать влияние на дебиторскую задолженность перед государственными учреждениями или частными фирмами и организациями и так далее, При условии, что такая задолженность не может быть расценена как нарушение прав должника, группы должников, этнической группы и или народов. Права человека определяются на основании действующих неотъемлемых и неоспоримых минимальных нормах прав человека и международного права, которые заложены в основу Конвенции о законах и сухопутной войны, Женевской Конвенции, Всеобщей Декларации прав человека, резолюции ООН 217А, в скобочках, 3 Римская, Международного Пакта о гражданских и политических правах, резолюции ООН 61-295, о защите прав коренных народов, Резолюция ООН 39-46, от 23 ноября 1924 года, и от 10 декабря 1924 против пыток и Европейской конвенции по правам человека. Настоящим устанавливается размер задолженности перед одним государственным учреждением или частной фирмой, организацией и так далее, которую необходимо при условии, что истребованная досрочно задолженность закона и не противоречит общепринятым нормам морали и не противоречит неотъемлемым и неоспоримым минимальным нормам прав человека и международного права. Итак, первый параграф, который называется «Сфера применения, вступление в силу и начало срока действия». Пункт первый. Настоящий договор о возмещении ущерба вступает в силу и тем самым прекращает деятельность всех уполномоченных лиц, помощников, доверенных лиц, вышестоящих инстанций и так далее, виновной стороны и его представителя. Тоже относится и к потерпевшей стороне и членам его, и ее семьи. Второй пункт. Договор вступает в силу сразу же, как только уполномоченное лицо, помощник, доверенное лицо или вышестоящая инстанция и так далее. Виновной стороны совершать действие, указанное в пятом параграфе. Третий пункт. Начало срока действия договора наступает с момента вступления его в силу. Второй параграф называется Права и обязанности виновной стороны. Первый пункт виновная сторона и ее уполномоченные лица, помощники, доверенные лица, вышестоящие инстанции, и так далее действуют как частные лица, если иное не было зарегистрировано согласно законодательству. Второй пункт. Виновная сторона и ее уполномоченные лица, помощники, доверенные лица, вышестоящие инстанции, и так далее берут на себя время доказательства, что государственНое, законное и правомерное долговое обязательство, а точнее настоящий договор имеет место быть, на основании которого установлены текущие задолженности, и при этом они не противоречат неотъемлемым и неоспоримым минимальным нормам прав человека и международного права. В качестве доказательства признается единственный оригинал, который был подписан потерпевшей стороной лично или при помощи электронной цифровой печати. Устная договоренность и общее право и так далее не могут выступать в качестве доказательства. Третий пункт. Виновная сторона обязана уведомить о заключении настоящего договора своих уполномоченных лиц, помощников, доверенных лиц, вышестоящих инстанций и убедиться, что эти лица были уведомлены о заключении договора. Четвертый пункт. Виновная сторона несет ответственность за все действия без исключения своих уполномоченных лиц, помощников, доверенных лиц, вышестоящих инстанций и в полном объеме доверяется статье. 28 Резолюция ООН 61-295 приняты на 109 пленарном заседании 17 сентября 2017 года о защите прав коренных народов и резолюции ООН 61-141 приняты на 64 пленарном заседании 16 декабря 2005 года о возмещении ущерба. Пятый пункт. Виновная сторона обязана оплатить выставленную сумму за незаконные и или противоречащие опрещепринятым нормам морали требования в соответствии с параграфом 5 настоящего договора в течение 14 дней со дня выставления счета. Шестой пункт. При этом все требования считаются незаконными, которые виновная сторона, ее уполномоченные лица, помощники, доверенные лица, вышестоящие инстанции, не могут доказать правомерными и имеющими обязательную силу в отношении человека. При этом задолженность не наносит ущерба людям, группе лиц, этнической группе и, или народу. Седьмой пункт. Виновная сторона по истечению 14 дней без напоминания о нарушении сроков подчи... немедленно подчиняется, о понуждении к исполнению. Пункт 8. Виновная сторона также несет ответственность за выплату в полном объеме за каждый ущерб, понесенным физическим лицом, юридическим лицом, группой лиц, этнической группой и или народов, без злоупотребления предоставленными денежными средствами, уполномоченным лицом и или третьей стороной, виновной стороной, при этом подчиненные последствиям принудительного исполнения решения. Параграф номер 3. Называется «Права и обязанности потерпевшей стороны». Пункт 1. Потерпевшая сторона имеет право выставить виновной стороне все издержки в соответствии с пятым параграфом, которые были вызваны действиями виновной стороны, ее полномоченными лицами, помощниками, доверенными лицами, вышестоящими инстанциями. Второй пункт. Потерпевшая сторона в соответствии с пятым параграфом имеет право выставить счет отдельно по каждой издержке или выставить один общий счет. Третий пункт. Счет на оплату может иметь любую дату, срок давности, требования потерпевшей стороны отражены в настоящем договоре и регулируются в соответствии с Конвенцией ООН 2391 э, в скобочках э, 18-18 э, э, римская. От 26 ноября 1968 года. Параграф 4. Соглашение о платежах. Пункт 1. Возмещение ущерба оплачивается в евро. В случае валютной финансовой реформы, кризиса или аналогичных ситуаций, в результате которых происходит большая потеря стоимости в абзаце, валюты, в абзаце 1 валюты, возмещение ущерба уплачивается не валютой, а золотом. 999 и 9 пробы или серебром 999 9 пробы по курсу за 7 дней до валютно-финансовой реформы, кризиса или аналогичного события. Третий пункт. Предложение в абзаце 2 «Альтернативная валюта» может быть выбрана по желанию потерпевшей стороной или его ее уполномоченным лицом. Соответственно, потерпевшая сторона или его и ее уполномоченное лицо имеет право выбора указанного в абзаце 2 при наступлении указанного случая. Четвертый пункт. Потерпевшая сторона и его, и ее полномоченное лицо имеет право выбора способа оплаты. Например, наличный расчет, доставка инкассаторской машины, банковский перевод, оплата на расчетный счет, ордерный чек, перевод вестер, Union и так далее и тому подобное. Виновная сторона несет все причитающиеся расходы по оплате возмещения. И пятый пункт. Расходы по неоплаченным счетам будут взиматься дополнительно. Параграф номер пять называется «Стоимость возмещения убытка». Пункт 1. Лишение потерпевшей стороны единственного жилища в стране или на территории государства 360 тысяч евро. Второй пункт. Принуждение потерпевшей стороны к навечному покиданию единственного жилища без предоставления равноценного и равнозначного жилища 100 тысяч евро с каждого должностного лица, причастного к событию его начальника и так далее. Третий пункт. Вторжение в жилище потерпевшей стороны без его доброй на то воли 50 тысяч евро. Четвертый пункт. Изъятие имущества потерпевшей стороны 100 тысяч евро за каждый предмет имущества. Пятый пункт. Наложение ареста и или обременение на имущество потерпевшей стороны 50 тысяч евро за каждый факт регистрации ареста и или обременения. Шестой пункт. Любой контакт с потерпевшей стороной с намерением незаконного снижения суммы взыскания 500 евро. Каждая письменная попытка связи с, продолжением, с предложением о незаконном снижении суммы взыскания в пользу потерпевшей стороны 750 евро восьмой пункт любая попытка третьей стороны договориться об уменьшении суммы взыскания полторы тысячи евро э, любое напоминание о предупредительном извещении или предупредительном взыскании и так далее незаконного снижения суммы взыскания полторы евро десятый пункт любое поручение судебного исполнителя таможни или предприятия инкассации и так далее незаконного снижения суммы взыскания полторы евро без ват, э, Трехкратная сумма требования. Одиннадцатый пункт. Любой повод или арест имущества в отношении уменьшения суммы взыскания – полторы тысячи евро. Без ватт – десятикратная сумма требования. Любое тюремное заключение ограничение свободы – одна тысяча евро в час. Любое неупомянутое событие, которое влечет нарушение основных прав, чести, свободы, здоровья или собственности пострадавшей стороны – 50 тысяч евро. 14. В случае юридической дисквалификации после отправки уведомления, которое исключает злоупотребление финансовыми средствами физического лица, группы людей, этнических групп и, или народов, возмещение ущерба виновной стороне происходит индивидуально с каждым участником в размере 100 тысячкратной суммы взыскания которая была установлено в пользу потерпевшей стороны без задержки для того, чтобы возникшие посредством злоупотребления убытками можно было бы было незамедлительно облегчить или, и, или устранить параграф номер 6 называется прекращение действия контракта пункт 1 если виновная сторона в обязательном порядке и без права отзыва берет на себя оплату соответствующей противозаконной задолженности а ее уполномоченное лицо помощник, начальник отвечает согласием в письменной форме, то пострадавшая сторона не имеет более претензий в отношении остатка задолженности. Остаток за... Второй пункт. Остаток задолженности возникает в соответствии с параграфом 5 названного события. Виновная сторона предоставляет полный список всех полученных расчетов. Третий пункт. Потерпевшая сторона предоставляет итоговый счет, где отмечает все исполненные платежи. И четвертый пункт. Срок действия договора прекращается в день, когда виновная сторона выплатила все суммы Договор признается действующим до тех пор, пока не будет зачислена вся сумма, подлежащая оплате. Параграф 7 называется «Юрисдикция и место исполнения». «Юрисдикция и место исполнения договора останавливается каждым государственным судом на основании всеобщей декларации прав человека, статья 10 резолюции ООН 217, а в скобках 3, 3 римская». Статья 40. Резолюция ООН 61-295. Принятую на 109 пленарном заседании 17 сентября 2017 года. О правах коренных народов. И статья 14. Международного пакта о гражданских и политических правах. И параграф 8. Оговорка и о сохранении действия договора. Пункт единственный. Если задним числом выяснится, что часть этого договора не соответствует международным, неотъемлемым и неоспоримым минимальным нормам прав человека, то весь договор не может стать недействительным. Итак, данный договор подписывается от меня, подписан мною и членами моей семьи, и действует на меня, и на членов всей моей семьи, и всего моего рода, рода Акишор, рода Бижан, рода Игнатенко и рода Матола. Поэтому для всех государственных органов, органов, замещающих государственные должности, юридических лиц, юридических фирм и так далее, данный договор вступает в силу сегодняшнего дня, 1 мая 2022 года, и в течение месяца, после по, по истечению месяца публикации на моем YouTube-канале, в случае, если он не будет оспорен на том же канале, на том же ресурсе интернет, под тем же видео не будет ссылки, комментариев, либо обращения в письменном, в идеале обращения в письменном с уведомлением на, о получении на руки, в случае, если существуют какие-то, противоречие, кто-то не согласен с данным договором, в течение месяца имеет время оспорить его всеми законами, способами, учитывая весь э, свод законов международных э, прав человека и всех неотъемлемых прав человека. По истечению месяца данный договор э, будет э, навеки вечные иметь полную законную силу и никто не сможет э, против, противоречить этому договору.